За всю свою долгую жизнь я прочитала очень много о диете. И из всех мне понравилась одна. Дело было в Москве. Сестра моей приятельницы стала катастрофически полнеть. И пошла к врачу домой. Это было давно Тогда еще не ходили по домам. Но она пришла и сказала, дайте мне рецепт на хорошую диету. А в то время только появились эти рецепты с круглой печатью. И врач сказал, я такой рецепт вам не дам, он вредный. Я вам дам совет. И все это будет зависеть от вашей силы воли. Утром в саре Завтрак. Вот ешьте, что хотите и сколько хотите. Вот до отвала. Пирожное, мороженое, сало, масло. Вот что хотите до отвала. В обед съешьте половину того, что съели утром. И вечером только стакан кефира или сока. Только так соблюдать. Утром до отвала, вот все, что хотите. В обед половина утреннего и, в обе и вечером кефир или сок. За месяц эта женщина похудела на 13 килограммов.